Всем доброго времени суток. Меня зовут Николай. Заранее прошу прощения, это мое первое видео по данному... на моем канале, снимая на фотоаппарат. Данное видео будет посвящено СВТ-40, производства завода имени Дегтярева, 1944 года выпуска. Данная винтовка снайперская модификация на базе АВТ-40. Почему снайперская? Во-первых, у нее прорезы для крепления кронштейна, ствольной коробки, прорезь для штифта кронштейна, на личинке затвора, на личинке затвора, не на, личинке затвора а на ручке затвора. Сейчас попробую сфокусировать. Пуковка «С». Говорящая о том, что это снайперская винтовка, Сейчас попробую как-то это, вот она видно, вот она буковка S, почему-то фотоаппарат не фокусируется, вот она буковка S, кому надо фото фотографии я попробую вместить, 44 1944 года. Вот буковка S. Четко видно теперь. Одно место, где буковка S стоит. И здесь второе место. Попробую сейчас его тоже сфокусировать. второе место вот она буковка S снайперская вот. дистанция стрельбы с открытого прицела 1500 метров рассчитана вот такой вот аппарат это моя красавица значит комплектация была с завода покупала я ее с Выжевски с интернет-магазина заплатил я за нее тысяч тридцать тысяч семьсот пятьдесят рублей. Пять тысяч идет доставка спецсвязи. В комплектации шел в магазин. Три чистящих принадлежности разборки. Выколотка. Ну, сейчас достану они в керосине замачиваются от рожавчины. Выколотка. И протирка. На шомпол накручивается только протирка. Выколотка понятна для разборки, а вот эта деталь мне непонятна. В стрелковом руководстве в книжке ее нету. Должен быть еще ключ для снятия регулировки, газовой камеры. Нету ключа. И масленка. Одно отделение для щелочного масла левое, которое открытое. Сейчас поближе покажу. А правое отделение для нейтрального масла. Это для чистки. Ну, поставим дальше замачиваться отражающим в керосине. Керосин обезвоженный. Пришел он в такой коробке. СВТ-40. СВТ-О. Огражданинная. Ограждание производилось значит, на заводе ЗИТ в 190 мм от среза патронника штифт, приваренный снизу, вкрученный в стволе. В ударно-спусковой механизме штифт, предотвращающий автоматический спуск. На зеркале затвора углубление, оставляющее метки на гильзах. Ну, комплектация магазина одинаковая. Характеристики комплектации на коробке. Город Киров, улица труда, 4, завод имени Дегтярева. Телефон факс. Карабин, магазин, паспорт, упаковка, принадлежность, один комплект. Комплект неполный. Состав комплекта. Масленка, протирка. Выколотка. Вороток шомпала. Вот это что. Понятно. Третья деталь непонятно не была. Вот. Значит, за 70 с небольшим лет верхняя ствольная накладка деревянная болтается. Даже не знаю, как вам сейчас показать. Металлические накладки тоже болтаются вперед-назад и влево-вправо. Сохла здесь вот почему болтается, Они не упираются в ствольную накладку, не упираются. Есть люфт между накладками и деревяшкой. Здесь порядка полутора миллиметров люфт идет. Вот именно в этом месте соединения. Пока я что сделал, двухсторонний скотч наклеил на верхнюю накладку под. Ствольно под металлическую накладку. Люфт меньше стал, значительно меньше стал, в два раза меньше стал, но все равно меня это не устраивает. Будем скочь тут удалять, покрывать оливой и лаком деревянную накладку. По возможности даже наклею сюда полтора миллиметра дерева по периметру, чтобы металлические накладки плотно приходили, чтобы все было плотно. Состояние Дерево оставляет желать лучшего, потому что вот тут номер, скосы, как вы видите. Не скосы, а сдиры. Задиры. Вот деревяшки прям масло пропитанное все поздиралось. Здесь задиры. Здесь задиры идет. Вот задиры идет. Вот, как вы видите, царапина задир. Сам ствол на ложе держится довольно-таки крепко. Не шатается, не люфтит. Очень крепко. Хотя крепится одним винтом. Приобретением я очень доволен. Стрелять я еще с него не стрелял. Разрешение только вот буквально пару дней назад получил. Калибр, насколько мне удалось замерить, как я не пытался замерить, в пламегаситель не подлезешь никакими не штангенциркулями нутромера у меня нету нутромера у меня нет я что сделал я э, под диаметр пули чуть больше выкрутил вот дульную насадку вот выкрутил а, ну да, в другую сторону выкручивается резьба здесь левая кстати кто будет вдруг что мерить резьба левая ключ на 12 спокойно оставляется и выкручивается Вот пластилин заморозил диаметр под форму пули заморозил вдавил миллиметров на 5 на 4 даже наверное, ну от 3 до 5 миллиметров вдавил и штангенциркульным померил значит размер по нарезам по нарезам то есть это самый минимальный размер канала ствола 7 и 7 ну штангенциркуль показал деление 7 ну 7 и 7 будем считать погрешно 7 и77 большую сторону 7 и77 по полям нарезов 8 миллиметров. 7,98, миллиметров. Поэтому, чтобы точная стрельба была, что, кстати, для снайперской винтовки довольно-таки разбитый ствол. Повторяю, винтовка 44 года. Не так уж особо она и повоевала, по сути. Ну, может, тысяча выстрелов с нее сделано. Ну, может, пусть две тысячи выстрелов. Для боевого оружия это не ресурс. 2000 выстрелов это не ресурс. Вот. Для снайперской винтовки калибр ну, очень плохой. Диаметр пули, выпускаемых у нас, идет от 7,78, 7,89, некоторые 7,90, но в основном идут... 778, 781. Поэтому пуля будет достаточно болтаться в стволе. но будем подбирать пули. Отстрел я еще не производил, как говорил, повторюсь. Нет возможности выехать. Машина сломалась. Вот, поэтому... Подберем патроны отстреляем видео отстрела естественно продолжим с ней еще больше ничего делать не буду смазки заводской я пока не снимал изготовлю шомпол шомпол этот короткий сразу скажу, чистить им неудобно родной шомпол короткий снимается, ну, на кнопочку нажимается вытаскивается разбирается винтовка очень просто очень просто и Чистить-то особо тут нету деталей минимум, очень минимум деталей, очень минимум деталей. Много видео в интернете по разборке СВТ-40, поэтому я снимать разборку не буду, не буду. Очень много видео в интернете по разборке СВТ-40. Снимая, разбирается даже с кронштейном, не снимая кронштейна. Но для удобства разборки нужна вам будет длинная крестовая отвертка. Почему крестовая? Чтобы упереться в паз пружины. Плоская неудобно будет, крестовой самото. то. То есть мы отводим, мы отводим раму затворную. Сейчас попробую, сейчас попробую показать. Отводим раму. И отверткой упираемся в торец и снимаем раму. Не отпуская отвертку, вернее можно отпускать, отводим затвор в крайнее положение, сантиметр от крайнего положения отводим, поднимаем, поднимаем левый край, правый край и выводим затвор, он снимается вместе с пружиной. Все. Обратная сборка. Поставили затвор, пружину смяли, ввели, отверточкой под, подперли, потому что пружина тугая, пальцем очень неудобно держать и... Больно, долго не удержишь. Отверточкой подперли спокойно, ствольную коробку насадили, отпустили, все она собрана. Снимается ствольная накладка, снимается шомпол. На кнопочку нажимаем, снимаем шомпол. Снимается антапка кольцевая. Вот здесь, здесь вот есть упор под шомполом. Его нажимаем, снимается атапка. Снимается верхняя металлическая на ствольная накладка. Вытаскивается деревянная. Чтобы почистить газоотвод, не обязательно разбирать заторную группу. Достаточно просто затвор поставить на затворную задержку. Магазин должен стоять. На затворную задержку все. Будет ходить свободно. Механизм газоотвода будет свободно ходить. Снимаем ствольную накладку. Отводим затворный механизм вытаскиваем, снимается снимается спокойно поршень газовый, все, остается регулятор и газовый канал, ничего сложного в разборке нет, ударно-спусковой механизм отводится здесь защелка влево отводится, нажимается кнопочка, он отчелкивается, все По усилиям на спуск, кстати, по усилиям на спуск, порядка 2,5-3 килограмм. Даже, скорее всего, 3 килограмма будет. Еще пока не проверял, безмен у меня нет, но приобрету безмен обязательно проверю. Усилия на спуск 3 килограмма. Для охоты это очень тугой спуск. Кто знает, как сделать мягче спуск, порядке полутора кг, 800 грамм килограмма 800 грамм 1,5 кг Подскажите, пожалуйста, в комментариях Напишите, если кому не сложно Ну, в общем, как-то так Вот такая вот красавица Обзор винтовки Считаю законченным Если не полный обзор Кому-то что-то нужно Пишите, снимем дополнительно подскажем Подскажем Всего доброго Всем удачи! Всем удачи! Всего хорошего! До скорых встреч!